Проделаем опыт. Концы веревки, проходящие через желоб подвижного блока, прикреплены к динамометрам. Динамометр D1 закреплен в штативе, а динамометр D2 будем равномерно поднимать вверх. Груз, подвешенный к блоку, гирька 200 грамм, будет также подниматься вверх. Фиксируя показания динамометров, обнаружим, что они покажут одинаковые силы примерно равные одному ньютону. f1 равно f2 и равно 1 ньютон. В соответствии с правилом сложения сил, действующих вдоль одной прямой, модуль силы p равен сумме модулей двух параллельных друг другу и направленных в одну сторону сил f1 и f2. Соответственно, сила f2, с которой поднимают груз, в два раза меньше веса груза P.